Открываю и достаю первую бумажку. Бумажка номер один. Кардинально поменяйте внешность, покрасьте волосы в новый цвет, сделайте дреды, тату или что-то еще. Дерзайте. Итак, задание номер один. Кардинально поменять внешность, покрасить волосы в новый цвет, сделать дреды, тату или что-то еще. Дерзайте. Ну, фактически, это задание у меня уже выполнено, потому что в году 2005 или 2004, когда я работал в Eversity, я красил голову в красный цвет. Но было бы обидно первое задание просто поставить галочку, что я это сделал в жизни. Я поменяю свою стратегию, наверное, таким образом, что я а, должен сделать еще раз даже если это делал, то, что здесь написано. Ну, по возможности, конечно. Итак, значит, покрасить волосы в новый цвет. Ну, в общем-то, без проблем. Правда, у меня тут красить особо нечего, но я собирался подстричься, поэтому стричься не буду. Отпускаю волосы еще недели на 2-3, так что потом я продемонстрирую то, что у меня получилось. Так, волосы покрасим. Сделайте дреды. Кто сможет сделать дреды из такой шевелюры? Пишите мне, как говорится, в личку. Готов ли я сделать дреды? Дреды я готов сделать при условии, что я полгода минимум не буду ходить на работу а буду где-нибудь загорать на каком-нибудь океанском берегу и освою серфинг. Ну вот если я освою серфинг и построю свою жизнь так, что смогу полгода отращивать волосы на каком-то солнечном мягком берегу с волнами и кататься на серфинге, то я тогда точно сделаю дреды и об этом вам доложу. Тату. Ну, с тату сложностей тоже нет, их делают все, главное решиться. У меня были в жизни... Разные моменты, когда мне хотелось, как себе, сделать татуировку Но я понимал, что ты делаешь ее один раз, и она остается надолго Потом можешь только выводить или э, переделывать И это меня останавливало Потом э, желание сделать татуировку спадало Ну, раз вот положено татуировку в жизни делать, значит, я сделаю Так, и что-то еще Что еще? Ну, серговуха еще подходит э, В принципе, для того, чтобы поменять внешность Но я морально не готов Наверное, серьгу ухо, бриллиант я готов запихнуть, когда выйду на пенсию, и мне не нужно будет регулярно ходить на работу. Но и то не очень понимаю, нужно ли мне это точно или нет. Так что здесь мы ждем до пенсии. Дерзайте! С этим немножко сложнее. Мне очень сложно придумать, что я могу еще кардинально поменять в своей внешности. Ну, наверное, стиль можно поменять. А так, что-то даже не предположу. Поэтому у меня большая просьба. Если вы знаете, что еще я могу поменять в своей внешности, напишите мне в комментариях. И комментарии, по возможности, оставляйте под видео в Ютубе. Возможно, для кого-то это тоже получит каким-то советом, направлением о том, что обязательно нужно сделать в жизни. Итак, еще раз показываю свое задание. Это будет задание номер один. И вы можете сделать его вместе со мной. Проснулся я сегодня, и вот о чем подумал. Я планировал покрасить волосы в конце этой недели. Тут до меня дошло, что если каждый сделал из этих 50 вещей, которые мне нужно совершить в своей жизни, отложу на неделю, то я исполнение всех этих мероприятий, так вот так надо показать, Отложу на год. В году 52 недели. 50 дел, отложили на одну неделю. А если вдруг меня... я отложу больше, чем на неделю, в общем, я подумал, пипец. Беру краску и крашу, и крашу, так, смотрите в камеру, беру краску и крашу голову прямо сейчас, не откладывая. Пойду сегодня на работу с покрашенной головой. Эх, смотрите, что у меня получится. Итак, смотрим на результат. Во-первых, плохо смыл. Так, так. Во-первых, плохо смыл. Во-вторых, кожа головы все-таки покрасилась. Но и мне кажется, что... Я не знаю, как лучше показать. Или вот так лучше показать. Вот так вот. В общем, кожа головы прокрасилась. Волосы стали с каким-то рыжевато красноватым оттенком. И, видимо, закрасилась не все. Сейчас попробуем еще резко снести. То есть не, все, не вся... Не вся седина закрасилась, но какой-то эффект есть. Ну... Мне так хочется сказать, что мне так понравилось краситься, что я покрасился еще раз. На самом деле я два дня проходил на работе с крашенной головой. Были те, кто обратил на меня внимание и явно это высказал, их было очень мало. Были те, кто упорно не сводил глаз с моей головы, но не подавал виду, что что-то заметил. И были те, кто ничего не заметил и не подал виду. А поскольку у меня на первую покраску ушло всего лишь э, половина пакетика риды, то я решил, ну что я буду выбрасывать э, остатки. Дамажу-ка я голову, может быть, так она будет гранатовее. Так что, в общем, я поймал определенный кайф. Э, это давно забытое чувство, когда я покрасил голову свой первый раз какой-то красный там махагоном или красным деревом, и поэтому все, кто не красил голову свою ни разу, сделайте это, сделайте это, потому что это одна из тех вещей, которые нужно совершить в своей жизни. Так, ну, наверное, можно сказать, что выполнится на тройку, но у меня еще есть два пакетика ириды, и мы перекрасимся, либо можно посоветоваться с профессионалом и покрасить <coughs> в тот цвет, который будет всем заметен. Но самое главное, я могу перейти к следующей бумажке. Итак, волшебная банка. Потрясем. И вытягиваем бумажечку. Покатайтесь на коне, а то и сходите в конный поход. нды